Всем привет друзья! Примерно два года я все собираюсь в своем автомобиле сделать шумоизоляцию, но все никак не получается. За эти два года мой автомобиль потерпел множество различных изменений и доработок. Я даже успел два раза поменять динамики в дверях. И кстати в комментариях под видеороликом по замене динамиков мне часто люди писали, что для лучшего эффекта звучания динамиков необходимо сделать шумоизоляцию дверей. Друзья, я все это прекрасно понимаю но, как говорится, не всегда желания совпадают с нашими возможностями и наконец-то этот день настал, сегодня я буду делать шумоизоляцию дверей на своем автомобиле Kia Rio 4 за эти два года я также посмотрел множество видеороликов по шумоизоляции автомобилей где использовали материалы от различных производителей и мой выбор упал на материалы от компании шумов, так как они подходят по мой критерий цена-качество и конечно же я заказал комплект для шумоизоляции дверей, клеить я буду друзья в 4 слоя и первым слоем я буду проклеивать внутреннюю часть дверей вибропоглощающим материалом шумов джек толщиной 2 миллиметра это тот же самый материал что и шумов джокер различие между ними только в принте на лицевой части основными особенностями которым я выбрал именно этот материал является то что его можно приклеивать при температуре от плюс 5 градусов и выше а также 2 миллиметровый Шумов джек сопоставим с показателями 3-миллиметрового шумов М3. Вторым слоем во внутреннюю часть дверей я буду приклеивать на джек теплоизоляцию комфорт 6. Это 6-миллиметровая вспененная резина. Третьим слоем я буду заклеивать все технологические отверстия дверей тем же шумов джек 2 миллиметра. И четвертым слоем я проклею внутренние части дверных карт. Звукоизолирующим материалом Герметон А15. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца, так как именно в конце видеоролика я расскажу, сколько у меня ушло материалов на шумоизоляцию всех четырех дверей, а также расскажу, как правильно рассчитать, сколько вам потребуется материалов для шумоизоляции той или иной части автомобиля. Ну а теперь приступим к работе. друзья, сейчас я буду проклеивать переднюю пассажирскую дверь, естественно, первым делом мне нужно снять дверную карту, и весь процесс я постараюсь записать на видео, и подробно рассказать, показать, как делать правильно шумоизоляцию. Также нам необходимо снять ручку, для этого откручиваем один саморез и получается вправо толкаем эту ручку для того, чтобы ее снять с позора. Все. Далее, как я и говорил, снимаем вот эту пленку, она на каком-то черном герметике, в принципе его также легко можно снять с помощью обезжиривателя. Так далее, снимаем. Динамика, он у меня не штатный. Если у вас штатные динамики, то соответственно вам нужно будет рассверливать клепки. Так, друзья, я все подготовил. Теперь нужно обезжирить все внутри, для того, чтобы клеить первый слой. Поэтому берем обезжириватель, тряпку, мочим и полностью все пространство обезжириваем. После чего можно будет приклеивать уже первый слой. Итак, перед тем, как проклеивать, я хочу вам показать, сколько здесь шумоизоляции. В дверях а ее ровно вот столько вот этот вот несчастный мазок который просто не не спасает нас никаким образом клеить кстати шумоизоляцию можно на него то есть это нам никак не помешает больше здесь нигде никакой шумоизоляции хотя нет вот тут вот еще тоже такой же мазок есть это все что есть по шумоизоляции в дверях ки у 4 кстати, в гараже у меня немного прохладно, здесь работает вот такая вот тепловая пушка дизельная, вот такая вот еще газовая пушка стоит, направлена на дверь, и дверь уже изнутри теплая, то есть когда я буду клеить слой виброизоляции, соответственно, он будет лучше приклеиваться. Первым слоем будет использоваться шумов джек, который можно приклеивать при температуре плюс 5 градусов. Соответственно, у меня вот тут он немножко прогревается, дальше уже на теплую дверь будет приклеиваться. Итак, друзья, первый слой готов. Посмотрите, что у меня получилось. Здесь максимально, насколько смог, я засунул туда лист. Вот также. Внизу здесь вот так в общем для первого слоя это более чем достаточно теперь осталось все это дело прикатать первый слой прикатал теперь можно наклеивать второй слой для того, чтобы второй слой приклеить необходимо опять же эту часть обезжирить клеить вторым слоем я буду вот такой вот материал это теплоизоляция Comfort 6 6 мм вспененная резина прям поверх шумов джека второй слой Второй слой тоже готов вот так вот все получилось проклеить особо тоже я не заморачивался просто поклеиваем поверх первого слоя и этого будет достаточно теперь дело за малым заклеиваем все технологические отверстия для чего это нужно друзья это нужно для того чтобы сделать акустический короб для наших динамиков Сразу скажу, что водительскую дверь я уже заклеил, так сказать, я на ней тренировался. И динамики, которые у меня сейчас стоят спереди, в передних дверях, это дель Audio Griffon 165 Lite версия 2. Даже они качают в проклеенной двери очень даже отлично. Появился бас, здесь будет то же самое. Я представляю, что будет... На задних дверях, потому что в задних дверях у меня стоят динамики Swat Revolution 65 Pro, которые намного мощнее дели. Поэтому, после того, как я проклею задние динамики, я проверю там звук. Но, друзья, сразу скажу, что тестировать звук с проклеенными дверями и без я буду уже в отдельном видео. Так, третий слой готов. Все технологические отверстия я заклеил. Теперь у нас полноценный акустический короб для динамика. В общем, осталось только заклеить дверную карту, поставить на место динамик и собрать все в обратной последовательности. Итак, друзья, у меня тут смена локации, другой гараж. Делаю я все в разное время, потому что за один день, естественно, я сделать все не успеваю. Времени уходит много. Аналогично снимаю дверные карты, снимаю пленку, обезжириваю, подготавливаю к поклейке первого слоя. Так, на задней двери первый слой поклеен. Вот так вот все получилось. В целом я бы не сказал, что поклейка первого слоя на задней двери сложнее, чем на передней, но в любом случае есть свои сложности, потому что здесь отверстия технологические, Небольшие и не очень удобные, потому что здесь есть вот такая вот планка, и подлазить рукой не очень удобно. Итак, второй слой готов. Комфорт 6 на своем месте. Теперь идет на подходе третий слой. Заклеиваю все технологические отверстия. Вот это, вот эти вот непонятно для чего. Подготовил сразу вот такой вот кусочек. Буду клеить я его. Вот сюда, вот таким вот образом. Кто-то клеит целиком, прям полностью листами тут закатывает. Я в этом не вижу смысла. И, в принципе, здесь листы не такие большие, как бы тратить их на бесполезное пространство, которое, в принципе, можно не заклеивать, я считаю, не имеет смысла. Поэтому такими вот кусочками вырезаю и заклеиваю. Итак, третий слой тоже готов. Все технологические отверстия я заклеил. Но на дверную карту я также буду клеить кусочки джека и также герметон а 15 но клеить дверные карты я пока еще не тороплюсь так как мне нужно еще прикинуть сколько у меня останется листов джека для того чтобы еще наклеить эти кусочки на дверную карту с внутренней стороны и поверх уже приклеить герметон а 15 поэтому я сейчас заканчиваю сначала со всеми четырьмя дверями а потом перехожу уже на дверные карты Ну а теперь переходим к шумоизоляции дверной карты из шумки здесь мы видим только вот такой вот кусочек войлока который мы... Просто-напросто отсюда убираем. Он точечно здесь приклеен, поэтому убрать его не составит никакого труда. Чтобы придать жесткости дверной карте, рекомендуется проклеить вот эти все места вибродемпфером. После проклейки двери у меня остались вот такие вот кусочки разной формы. Соответственно, их лучше как раз использовать на дверной карте, потому что здесь все-таки не видно. И вторым слоем у нас будет клеится герметон а15 поэтому вот на такие вот места берем кусочки джека и приклеиваем вот таким вот образом также перед началом поклейки обезжириваем поверхность и проклеиваем. Итак, друзья, вот что у меня получилось. Мне кажется, что я слишком заморочился, и материала можно использовать было намного меньше. Ну да ладно, в общем, у меня первая дверная карта готова. Сейчас буду наклеивать вот такой вот герметон А15. Клеится он очень просто, вырезается по форме дверной карты, снимается задняя защитная пленка и просто приклеивается. Так как материал эластичный, он отлично ложится. В общем, вы сейчас сами все увидите. Итак, материал герметон 15 я вырезал по размеру дверной карты. Если вы немножко больше отрежете или меньше, ничего страшного, так как когда вы будете снимать защитную заднюю пленку и укладываете весь материал вовнутрь, то, соответственно, весь он уложится и никаких проблем с этим не будет. Итак, материал приклеен. теперь все лишнее отрезаем и еще раз все плотно прижимаем, укладываем и далее вырезаем все отверстия, которые нам необходимы будут. Итак, дверная карта готова, все вырезы я сделал под ручку, здесь под то, чтобы закрепить дверную карту к двери вырез и специально под штекер стеклоподъемников и конечно же не забываем сделать вырез под динамик. А то можно забыть, залепить, а потом Удивляться, почему динамик плохо играет В общем Вот так вот получилось Так, демонстрирую Результат проклейки дверей А теперь крыша Барабан Барабан Аналогично с другой стороны. Все глухо. Двери открываются намного приятнее с таким, с таким глухим звуком, и аналогично закрывается очень приятно. Прям сразу чувствуется разница, друзья. Естественно, все на этом не ограничивается. К лету ближе я планирую зашумить полностью весь автомобиль. У меня остается зашумить пол обязательно крышу, потому что барабан мне не нравится, когда идет дождь. И, естественно, багажник. И самое главное это арки. Арки это больное место в нашем автомобиле, потому что очень слышно гул колес, особенно зимой, шипы очень сильно слышно. Так что Обязательно я это все сделаю. Да, друзья, это было непросто. Честно скажу, что на водительскую дверь у меня ушло около 6 часов. Так как я пытался все максимально сделать аккуратно. Заклеить все пространства пустые. То есть сделать все по максимуму. И, естественно, я об этом пожалел. Потому что так заморачиваться с шумоизоляцией дверей ну, просто нельзя. По сути, нам нужно только сделать основную часть. Это заклеить просто там, где у нас достают Материалы достают руки И, соответственно, все это сделать аккуратно Но я, честно говорю, с водительской дверью я заморочился С остальными дверями я уже сделал все по-другому Так как все-таки время убивать по 6 часов на одну дверь Это слишком нецелесообразно Но в любом случае эффект получился просто обалденным Так как после того, как я проклеил одну дверь Я уже почувствовал, что дверь стала более монолитной То есть она стала открываться и закрываться Как-то более глухо Соответственно, нету никаких посторонних шумов Также, если по ней постучать, то мы слышим просто глухой звук Не такой барабанный, как до проклейки И основное, что я почувствовал, это то, как играет музыка То есть, как играет динамик из проклеенных дверей Это просто небо и земля Когда я просто переключаю на один единственный динамик проклеенной двери То у этого динамика появляется глубокий бас И звук просто шикарный когда я переключаю динамик на ту дверь, которая у меня не проклеена, звук совершенно другой. Так что, друзья, скажу так, если вы собираетесь менять музыку в своем автомобиле, то есть менять динамики в дверях, то обязательно проклеивайте двери. Неважно, когда вы это сделаете, перед тем, как вы поменяете динамики, либо после, просто обязательно сделайте это. И вы обязательно почувствуете разницу и в звучании динамиков, а также в салоне станет намного тише. Честно сказать, друзья, эффектом, конечно, шумоизоляции дверей я очень доволен. Ну а теперь давайте перейдем к тому, сколько материалов ушло у меня на шумоизоляцию всех четырех дверей. Так как я клеил в четыре слоя, у меня ушло материалов первое, это шумов джек 32 листа, спененная резина комфорт 6, 3 листа и герметон А15, также 3 листа. Этих материалов мне в принципе хватило даже немножко с запасом для того, чтобы проклеить все четыре двери. А теперь, друзья, как правильно рассчитать, сколько вам необходимо материалов вообще на ту или иную часть автомобиля. Вам необходимо перейти на официальный сайт шумов, ссылку на него я оставлю в описании под видео. Перейти в калькулятор стоимости материалов, также ссылку на этот калькулятор я оставлю в описании под видео. Далее вы выбираете марку автомобиля, модель, далее выбираете тип седан, купе, либо хэтчбэк. И вам предоставляется 4 варианта шумоизоляции на выбор. Это максимальный эффект для тех, кто хочет сделать свою машину максимально тихой. Отличный эффект – это для тех, кто хочет заметного эффекта и не хочет переплачивать за самые эффективные материалы. Хороший эффект – для тех, кто хочет просто, быстро и качественно избавиться от посторонних шумов. И практичный эффект – для тех, кто хочет за небольшой бюджет избавиться от посторонних шумов внутри салона. Если вы хотите добиться максимальной тишины в салоне, то естественно лучше использовать материалы для максимального эффекта. Также когда вы выбираете один из четырех эффектов, то вам предлагается список и количество материалов, которые необходимо использовать для шумоизоляции той или иной части автомобиля. Поэтому, друзья, однозначно советую использовать данный сервис для того, чтобы купить именно то количество материалов, которое вам необходимо будет для шумоизоляции. Ну а на этом у меня все, друзья. Как я и говорил, все ссылки я оставлю в описании под видео. Ну а вы не забывайте подписываться на канал и оставлять свои комментарии. Всем удачи на дорогах, всем пока!